А вы знаете, что курага шоколадная – полностью натуральный продукт. Называют ее так за характерный внешний вид и вкус. Она сладкая и действительно напоминает шоколад с медовыми бархатными оттенками. Ягоды крупные и плотные. Внутри достаточно сочная мякоть. Аромат потрясающий, сладостно-пряный, да, пахнут хорошие конфеты. Для изготовления продукта берут красные абрикосы большого размера, которые успели полностью созреть. Предварительно из них достают косточки. Сушатся плоды естественным образом на свежем воздухе. Никаких специальных веществ и сушильных машин для производства не требуется. Главное преимущество шоколадной кураги после сушки сохраняются все полезные вещества. Шоколадная курага в своем составе содержит большое количество витаминов, микроэлементов и других полезных веществ. Польза кураги в том, что регулярное употребление позволит укрепить иммунитет вылечить от многих болезней существенно улучшить работу почек и поджелудочной железы кроме того продукт полезен при повышенном уровне холестерина способен наладить гормональный фон предотвратить возникновение проблем с сердцем и сосудами она необходима для профилактики инфарктов и инсультов, предотвращает развитие раковых клеток. Натуральная курага нормализует кишечную микрофлору. Курага шоколадная является питательным и, тем не менее, диетическим продуктом. За счет великолепного вкуса и внешнего вида она может считаться натуральными конфетами или фитнес-конфетами. Также она станет превосходным дополнением к вашему чаепитию. Калорийность шоколадной кураки 215 килокалорий на 100 грамм. Один сухофрукт весит 13 грамм значит в одной ягоде примерно 25 килокалорий в интернет-магазине долина чая можно купить шоколадную курагу в презентабельной и экологичной упаковке вся продукция сертифицирована перед тем как употребить сухофрукты рекомендуем их промыть теплой водой Порадуйте себя и близких натуральным продуктом высокого качества.